Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать фото э, на И, да, это уже вторая часть, как я показываю, как сделать что-то, а нет, даже третья. Ну, та первая серия, которую я снимала тогда, по-моему, она не считается, потому что это было совсем просто. А сейчас мы делаем уже, ну, намного сложнее. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится. Первое, что нам понадобится, это сам файл, cmd а второе, нам понадобится великий Insert BMP. В прошлом уроке нам понадобилось саундкси. Uh, но сегодня мы будем делать Insert BMP. То есть просмотр фотографий копируем insert bmp и а, заходим в файл и начинаем кодить мы начинаем со строчек собака эхо потом cls и титул это у нас будет фотогалерея, например ну пишите как хотите я напишу так а, создаем цикл меню ну и дальше будет небольшая ускоренная съемка и когда я напишу а когда будет уже написано я объясню что и зачем Так, вот мы написали. Сеуэс это очистка экрана. Каура 1F это надо для того, чтобы текст был правильным. Но вы пишите Каура 07, потому что у вас скорее всего не будет картинки, если вы не будете скачивать а, мое. Но все-таки у меня будет картинка моя которую я сделал дальше идет Интерт bmp мы как раз таки будем этим выводить фотографию вы это также не пишите если вы типа не скачали мою и хотя и хотите например ее что-нибудь сделать а, даже если и надо то делайте здесь по нулям дальше две хаточки это для пропуска чтобы было красиво и вот э, команды и еще э, хаточка потом setp bmp выберите мы создаем штуку про помощью которой мы будем делать в будущем типа вот начало все так дальше мы пишем cws а потом эхо точка потом эхо введите название фото и в скобочках просто на всякий случай фото бмп обязательно запомните .бmp чтобы а, взять бмп файл нам а, не обязательно типа искать какие-то конвертаторы и так далее. Мы можем просто взять, открыть Paint, в Paint фотографию и сохранить через Paint в формате .bmp. Дальше снова эхо и начинается уже SetP. Давайте я сделаю пониже, SetSushP. А, и здесь также bmp равно вот. В любом случае, вы можете снизу в описании скачать уже готовый код, поэтому давайте вы можете не мучиться, а просто сразу вот так вот. Но я хочу сделать tutorial, tutorial и поэтому я пишу. Здесь мы пишем bmp.bmp.gota.start2. Вы можете без двоеточия вот здесь писать, но по-моему красивее с двоеточия. Теперь мы копируем эту же команду и вставляем ее еще раз, мы убираем точка BMP, потому что возможно кто-то введет с точкой BMP. Дальше мы берем копируем вот это все и э, убираем здесь двойки и пишем not, not exist. Вы конечно же наверное не успеваете, поэтому вот спешите, э, можете поставить сейчас прямо на паузу. Я подожду пару секунд, чтобы вы успели это сделать. Ну, все, в принципе, я продолжаю писать. А, и вот у нас готово почти. Здесь пишем снова старт. Старт 2. И это будет почти конец. Мы пропускаем вот здесь одну штучку для красоты в коде. И пишем: здесь insert BMP. Insert BMP, slash Запомнить Запомните, вот как это надо писать. И пишем BMP/BMP. Да, вот так вот. BMP. Потом также пишем x0, y0. Блин, постоянно тыкаю на шестерку, но вы лучше сразу учитесь нормально тыкать, а не как я. И zoom 100. Вот z это zoom. А не еще какой-то координат. Ну, в общем, это надо запомнить. Дальше пишем insert BMP. Также вот... Также, но только без, ну точнее с BMP. Так, BMP, SWH, процент, процент BMP, точка BMP. Ну и почти готово. Дальше ставим SWH X0, SWH Y0, ой, SWH Y0, да блин, и слыш Z0. Дальше отчеркиваем 2. И пишем ну TLS. Вот то. Меню. Ну, я подожду вас снова. Пока что я сделаю две строчки. И создам цикл. Дальше идет цикл help. Вы можете взять э, мой, типа вот этот help. Но я, короче, просто вставлю. Потому что это все будет очень долго. Вы сможете списать. Ctrl-V. Ctrl-S, и вот так вот, у меня такой, вы можете продумать свой полностью, там все это, главное не забудьте вот эти две команды, и вот эту, и вот здесь ставьте цикл, который у вас вот здесь, ну а на этом, в принципе, просмотр фотографий закончен, дальше мы просто перемещаем, создаем точнее папку .bmp, точнее просто bmp, а, я ее просто сюда засуну, и у меня здесь стандартное фото есть. А, и About. Это мы будем на этом тестировать. Ну, давайте откроем. Мы открыли, и у нас вот а, такая хрень. Как вы знаете, надо обязательно все сделать Ctrl-C, иначе оно просто может превратиться в непонятные символы. Допустим, в на ТПАД плюс плюс надо а, нажать кодировки Кириллица, Кириллица ОМ восемь шесть Ну или как там, потому что я уже особо не помню, я давно не пользуюсь. Но оставляем а текст стрим и нажимаем сохранить в кодировке Кириллиц Windows шесть шесть и все, у нас сохранено. Но если у вас превратился в непонятный символ, вы просто Ctrl-A, Ctrl-V. Ну, и давайте мы сохраним и откроем. И у нас вот такая фотка. Я сделал такую. Вы, конечно же, делаете какую хотите. Нажимаем кнопку 1 и вводим типа название. У меня это About. И вот наш просмотр фотографий. Готов. Ну и давайте я вам покажу, как сделать э, типа листание фотографий. Ой, точнее... А как сделать? Типа переконвертировать? Вот и давайте у нас сейчас появится здесь ebau.gpg. И раз, два, три. И вот у нас появился ebau.gpg. И э, что нам надо сделать? Надо нажать Пкм по GPG файлу или любому другу. Нажимаем изменить. Далее нажимаем файл. Сохранить как? Сохранить изображение в формате BMP. Мы сохраняем на, ну, в любое место, допустим, в рабочий стол. Сохранить. Закрываем, допустим, удаляем это. И переносим вот это. И сейчас мы затестим, работает ли или нет, чтобы вам убедиться. Вот тот же самый файл, нажимаем 1, about. И вот у нас все показывает. Пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк, ведь это просто огромная мотивация продолжать делать видео каждое воскресенье, тратя на это огромное просто время. И если вам понравилось это видео, то значит, э, типа, если вы досмотрели его до конца, то значит вам понравилось это видео. И я специально это прошу делать в конце, чтобы подписывались и ставили лайки только активная аудитория, потому что мне нужна такая аудитория, которая посмотрит uh, один видеоролик наполовину и все, все. Ну а на этом теперь у меня точно все. Всем пока!